Здравствуйте, мои дорогие. Оп. Так, так, так. Так, сегодня у нас с вами в гостях Ксения. Мы будем говорить об иммунитете и об инновационных... Возможностях кле кле клеточного питания, да? То есть, наверное, сегодня эта тема очень интересна. Так, написать, да? Написать, написать. Ждем Ксению, что она добавится ко мне, да? М иммунитет. Uh -huh. Так, вижу Ксению, добавляю. Так, хорошо, надеюсь, что сегодня меня будет слышно. В прошлый раз эфир. Добрый, э добрый э день, добрый, добрый, день. добрый, добрый день. вечер, добрый, день, да? добрый вечер, Ксения. <свят> Говорю, да. в прошлый раз у меня в эфире почему-то люди меня не слышали, и в записи меня так и не было слышно. Хотя э с Маргаритой мы разговаривали, она меня слышала отлично. А вы знаете, я к вам зашла сейчас на прямой эфир, вас не слышно. Да? А вот сейчас в гостях уже я вас слышу. Тогда какая-то странная штука у меня происходит. Я не понимаю. Ну, это, это чисто Инстаграм что-то там придумывает. А я не знаю, может быть, они опять какие-то алгоритмы свои меняют. И поэтому. У, у меня нас... просто все. У меня просто все-все в Вот звуки, входящие, вот, э, когда звонок телефона, вот это выключено. Странно. А, сейчас, видимо, что-то делали, у меня зависли, Зависло ваше видео, и звука не было. А, я старалась посмотреть, все ли у меня звуки в эти включены, все включено. Да-да-да. А, ну, да-да-да. Ну, смотрите, еще один момент, у нас уже присоединяются люди, а у вас все это в прямом эфире показывает, как будто у вас никого нету. А на самом деле уже 3-4 человека. Mm -hmm. Да. Хорошо, дорогие мои. Я вас хочу, хочу вам представить Ксению. И сегодня мы поговорим об иммунитете и об инновационных э, моментах с клеточным питанием. Да? Я думаю, что сегодня всех интересует наша, наша защита организма, да, все, что связано с нашим здоровьем, это время, в которое мы живем, сейчас заставляет нас в эту сторону посмотреть и какие-то для себя сделать новые выводы, новые э, поиски, может быть, обратиться внимание на то, что может спасти нашу жизнь, может быть, э, жизнь наших близких, да? то есть э, мы уже все понимаем, что таблетки это э, в формате, ну, не шмогла я, не шмогла, да? то есть вот именно mm -hmm. вот в этом формате аптеки и, и медики, система медицинская, да, то есть я ничего не имею против самих медиков, то есть они просто внутри системы, которые они, вот, шаг влево, шаг вправо, приравниваются к расстрелу, и только могут идти по системе, и вот это вот э, сейчас дает возможность очень серьезно задуматься, что нужно смотреть какие-то альтернативные моменты для себя и для своей семьи, чтобы жить дальше, ну и женщинам которым уже 40 плюс, наверное, все равно интересует и омоложение, и как можно дольше оставаться активной, да, то есть не быть своим детям обузой. И, конечно же, здесь нам навстречу приходит вот эта вот забота об нашем иммунитете. Ну, я теперь предоставляю слово Ксении. Она нам расскажет о своих интересных э, наработках, о своих знаниях, которые она применяет в своей жизни. Давайте, Ксения. Хорошо. Спасибо большое, Елена, за предоставленную возможность выйти с вами вот в прямой эфир вдвоем. Это очень интересно побывать самой в гостях у кого-то, да. А, ну, я немножечко расскажу о себе вообще, как я пришла mm -hmm. к этому и зачем вообще, мне это надо было. А, я так это ребенок Советского Союза, 70-го года рождения, и получается, что я родилась в актерской семье. И наблюдая, как мама, ее коллеги, они пытаются сохранить свою молодость и постоянно какие-то вот раздают рецепты каких-то диет всевозможных, какие-то отравки, какие-то сборы у них, какие-то крема сами делали тогда еще. Они сами делали крема там на основе меда, дрожжей, яйца и все такое прочее. Было все так интересно. Но и я выросла в этом, можно сказать. И mm -hmm. я выросла и думаю, что это нормально для меня это было. То есть обязательно, чтобы овощи, фрукты были в рационе у нас, да? Поменьше мяса, потому что оно старит организм. Побольше, может быть, даже рыбки, потому что Софья Лорен сказала, что рыба молодит. Ну, это, опять же, мои творческие такие поползновения, что называют, да? Вот, но... По поводу сохранения молодости, я вот вспоминаю, именно в 19 лет, вот если интересно, скажу, что меня подтолкнуло, что нужно следить, нужно сохранять. Не потом восстанавливать после 40 лет, а именно сейчас. Вот, в 19 лет uh -huh. меня осенило мысль, натолкнула меня взаимоотношения с мужчинами. Я задавалась вопросом, почему мужчины, взрослые изменяют женщинам? Это ведь же вечная актуальная проблема по поводу отношений мужчин и женщин. Угу. И я вот задавалась вопросом, я, видимо, наблюдала где-то вот в округе, да, еще будучи девочкой молодой, да, но я задумывалась, почему, что влечет, почему мужчина там 40 плюс выбирает себе девушку помоложе, да, там второй, третий брат. И я искала, и я пришла к тому, что она не обязательно, не обязательно должна быть красавицей, она обязательно должна быть молодой. То есть вот эта вот молодость, эта энергия, это вот подтянутое тело, да, угу. вот это привлекает мужчину, она продлевает ему как бы жизнь. И тогда уже я начала искать вот эти вопросы, ответы на свои вопросы, будучи молодой, да, угу. и пришла к тому, что нужно сейчас уже Свои 18, 19, 20 там, лет начинать сохранять и следить за своим здоровьем, то есть сделать гимнастику, какие-то там на прогулке, ну, на свежем воздухе обязательно, чтобы воздух там, пить чистую воду, есть чистую еду. Угу. К сожалению, мы зависимы от наших магазинов, мы зависимы от того, чем нас кормят в этих магазинах. Да -да. И мы не можем по-другому а, как-то быть. И э, больше всего меня, э, ну, так сказать, мне не нравилось, что нужно постоянно вот это что-то перемешивать, смешивать, собирать, там, травы какие-то, покупать это все. И я такая ленивая, на самом деле, и думала, ну, блин, вот все хорошо, и хочу быть молодой и здоровой, да, но так мне охота, вот эти травки, муравки, все, это, это же ягоды все эти собирать или еще что-то. И тут в 96-м году, я оказывается, появляется, вот как раз у нас, помните, да, а вы в России когда жили еще? Да, в 96-м, в 2003-м я уехала в Испанию. Ага, ну вот, наверняка помните в России, вот когда нам зарплату не давали, бюджетником по полгода uh -huh. <laughs> мы искали возможности везде заработать вот тогда пришла такая идея как помнить, какая компания была Гербалай. Uh -huh. я конечно в ней не работала не пробовала этот продукт потому что для меня это было очень дорого а я работала в детской поликлинике зарплату не получала естественно двое детей но я, я попробовала занят... но я была очень разочарована но я уже попробовала дербалаю ну... здесь в Испании русская семья, там, друзья занимались, и очень-очень меня там мотивировали. Ну, и я у них uh -huh. купила, думаю, может быть, отстанут от меня, что купила кремы, но после того, как у меня закончился крем, у меня вот здесь под глазами повисло все, я выглядела там свои 30 с копейками на 60. Я была в таком шоке, я восстанавливала всякими масками, и после этого, когда мне говорят слово Гербала, я говорю, да, да, знаю, знаю. Меня как-то Бог отвел, и я туда не попала, я когда пришла, посмотрела, что что то секта, <свят> и бежала оттуда, у меня пятки сверкали, меня никто не держал, в принципе, и как-то было для меня это очень дико на тот момент, но потом, через пару месяцев я попала в другую компанию, она только, -только зашла на наш российский рынок, и там были БАДы, и... Ну, как говорят у нас в сетевом, это бизнес-отношения, мы приходим на людей, то есть. И uh -huh. я тогда попала, совершенно незнакомая женщина, она мне так хорошо все подробно рассказала, так дружелюбно, так душевно. Это не было как каким-то массовым сектантским скопищем, как это делал Герпалайф на тот момент. Uh -huh. И это было вот индивидуально, как мы с вами сидим и беседуем. И потом приходила врач, она тогда молодая, была еще гинеколог, она прям нам по лекции давала прям вот по клеточкам наши, какие клеточки дружественные, какие клеточки, все вот что вот эти, так сказать, корни знаний по нашему здоровью. Мне было так интересно, но я уже как бы увлекалась этим, да, уже с, с юных лет, мыслила в этом направлении, и мне как бы эта информация, по всей видимости, приходила по закону квантовой физики, да. Mm -hmm. вот. и а, я стала изучать, и мне вот эта гениальная идея БАДов, она действительно гениальная для меня на тот момент в 90-х годах была, потому что вот эти все травы, которые нужно заваривать, компоновать, как-то их сортировать, что-то с ними делать, тратить на это кучу времени и сил, и... Mm -hmm. Еще понимать. А, а мне... А вот да, еще соединять. надо рассматривать все в этом. Да, uh -huh. да, я до сих пор травы. А, сейчас вот занялась э и начинаю изучать продукт, какие там травы. Смотрю картинку. О, она же растет у нас там. Вот, я же видела, если трава растет, а мы знать не знаем, что она лечебная и полезная. Да, да. У нас не было этих знаний, никто нам их не давал. Согласна. Да, вот. И, в общем, я думаю, это гениальная идея создать вот такую, как лады называют. Да? Ну, мы все помним, да, у нас же Думаю, ну, мы все, все, как один, скажет, что наши предки лечились всегда травой, да. лечились всегда природой. Природа mm -hmm. дает все для того, чтобы мы были здоровы и жили долгое счастье, на самом деле. Другое дело, что когда была медицина Галена, да, тогда она была традиционной, сейчас у нас называется, что травы – это нетрадиционные медицины, на самом деле это что не на ней традиционная, спокойно вьюков, пришедших? Да, традиционная а вот, медицина, сколько ей лет? 100-200. Традиционная. Ну, вот, а все остальное миллионы лет было, и почему-то оно стало вне традиции. Да. Ну, вот. ну, да, понятно, что организм состоит из химических элементов. Мы все таблицы Менделеева, все это понятно. Но, видимо, есть вот, все, вся природа тоже эта таблица Менделеева, все химия, физика, она нас окружает, мы живем в ней, сами в ней находимся. Понятное дело, что и лекарства это просто синтетические химические, ну, искусственно выведенные те же химические элементы, которые mm -hmm. дополняют. Да? Mm -hmm. Но мы-то все-таки биологический организм, нам мы же еще пока не роботы, mm -hmm. mm -hmm. посормить химию тоже не очень это. Вот. Ну и я, в общем-то, бизнес я не строила тогда в сетевой компании, я поняла, что нужно пользоваться этими продуктами хотя бы раз в год, ну, молодому организму, нужно организм этот чистить, потому У -у -у. что множество всевозможных бактерий, которые попадают в нас, паразиты, вирусы, клетки, всевозможные, чужеродные, они э, там же приживаются. Угу. и начинают диктовать свои, так сказать, условия, как угу. вот э, чужого со своим, да, со своим уставом, и начинают требовать там, мясо дай мне там, или еще что-то мне там, дай или там кому-то даже алкоголь. Вот есть же желание, вот хочу водки, да? Угу. Это не желание человека, не его биологическое желание. Это кто-то поселился. Да, пора антизаразитку пропить. Да-да-да. Вот, поэтому от этого всего надо чистить. Плюс наши клетки, они тоже же маленькие человечки, которые размножаются, они пьют, пушают, простите, писают, какают. И все это уходит в лимфатическую систему, в межклеточное пространство, да? Uh -huh. Это тоже нужно выводить. А uh -huh. плюс клеточки имеют такую тенденцию умирать. Если рождается новая клетка, значит, где-то какая-то старая умерла. Это процесс жизнедеятельности, вообще, uh -huh. в принципе, природы. И это тоже нужно выводить. То есть в молодом, когда метаболизм хороший, да, у человека все это естественным путем происходит. Но с возрастом-то все это замедляется, естественно, накапливается, мы уже после 40, как ходячие кладбище, вот этих мертвых, этих микроорганизмов. Да, да, да. да. Очень видно людей, которые не чистятся. Да. Прям очевидно. И... Отсюда все проблемы, по большому счету. Вот первичная вот коренная, на мой взгляд, это вот это. Вот. Ну, и я регулярно, естественно, тоже чистила, каждый год там проводила, вот, пропивала какой-нибудь курс БАДов или что-то еще. В общем, в этом деле я живу, можно сказать, с детства. Только по, ну, как сказать, мир меняется же все-таки, современные какие-то новые вещи, там, какие-то гели, порошки все это меняется, таблетированные все вот эти тоже ВАДы есть, да, угу. у нас. Ну, в аптеке, я скажу, ВАДы, которые продаются, все-таки они, наверное, концентрации очень низкие. но ну, они не так работают, чем нежели те ВАДы, которые продаются в сетевых компаниях. Ну, это вот на, на себе я тоже сказала. Угу. И вот пришла в нашу жизнь, в мою жизнь, это в 2016 году, пришла э, компания, подруга, опять же, моя, говорит, слушай, есть интересный проект, давай послушаем. Ну, когда я узнала, что это сетевая, я говорю, я работать там не буду, потому что ну, это не мое. это не мое, я прекрасно знаю, я творческий человек, у меня театр, у меня сцена, мне туда. А этим заниматься я не буду. Но продукт интересный, я изучу. Я стала смотреть, что какая-то новая технология называют аккумуляции то есть аккумуляция силы эту технологию придумали итальянские ученые ну там группа ученых во главе с Джованни густа можно кстати загуглить кому интересно Джованни Густо очень известный и очень опытный такой с большим стажем ученый он ученый фармацевт несмотря на то что они фармацевты они вот изобрели эту технологию то есть они долго думали как же и вот эти активные вещества из растений сделать так, какой-то вот, придумать технологию, чтобы оно сохранялось в первозданном виде. Чтобы, У -у -у. ну, все-таки, когда высушивают одно, замораживают другое, варят третье, все-таки, если какой-то обработке поддается трава или ягода, там, ну, да, У -у -у. организм природный, он меняет свои химические свойства. И вот они хотели придумать такую вот технологию, придумывали нано-контейнер, 25 лет над ним <свят> трудились, разрабатывали и вот разработали, что вот эти вот частички, которые из растений взяты, они обволакиваются этим нано-контейнером, при этом подается отрицательно заряженный ток, то есть отрицательным ионом его подзаряжают, mm -hmm. и он получается как бы некий такой... Примерно микрочастицы после дождя когда mm -hmm. Вот дождь прошел всю грязь смыл, и остался чистый свежий воздух, знаете как? Mm -hmm. И мы дышим вот этими микроэлементами. И говорим, ой, как полегчало, да? Ой, прям дышится легче. <laughs> вот замечали, да? Вот примерно что-то вот э, сродь вот этом. Но как доставить это в организм, в клетку? И э, единственное, что к ним пришло, это патока. То есть она имеет, именно кукурузная патока, она имеет единственное из тех возможных э, сиропов, да, она имеет свойство карамель, карамелизироваться. И в результате она являлась вот этим проводником. То есть mm -hmm. вот эти микрочастицы, вот эту массу аккумулированную, да, частиц активных по рецептуре. Кстати, рецепты они берут у и у тибетских, э, из тибетов. Mm -hmm. Рецептуры там на каждой... Э, ну, продуктах, 15 продуктов они делают, на там на сердце, одно, на, на печень, другое, там, для мозга третье, ну, вот это угу. все, вот, естественно, для суставов, для костей какие-то ингредиенты. И все это через карамельную массу, через кукурузную патуку, для того, чтобы человек, рассасывая под языком, а у нас под языком очень много тонких капилляров, у нас сразу же это попадает в кровь. И благодаря а, отрицательному заряду оно попадает именно туда, в ту клетку, которая положительно заряжена. А положительно заряженная клетка, надо сказать, это уже больная клетка. То есть все в природе, то, что отрицательно, это все живое. А то, что уже положительно, это уже не совсем живое, можно сказать. Но оно тоже имеет место быть. Угу. Но в нашем организме больные клетки уже меняют минус на плюс по физике. Геофизики угу. так рассказывают. Вот. И что делает продукт? Почему вот я назвала «умная еда» Вот в ВКонтакте, если вы, может, вы видели, да? Он, продукт, сам распознает очаговую область в организме. То есть мы можем принимать, допустим, какой-то витаминно-минеральный комплекс, mm -hmm. а у нас в этот момент болит голова. Ну или не болит, а какие-то проблемы там он именно туда подаст эти активные вещества, именно благодаря минусу к плюсу, то есть туда, где очаг, где самое э, такое вот место в организме. То есть он распознает туда, куда надо подавать эти витамины, там, микроэлементы, все, что необходимо. Ведь почему у нас болит голова? Я вот тоже, тоже опять же, на себе это все испытала. Я помню, обезболивающее выпила, Даже вот даже рассосала. Значит, это успокаивающие спазмы, снимающие расцессауды. Наверное, спазм болит голова. И не проходит. И съела вот именно витамину. Вот от витамина у меня прошло. Я думаю, по всей видимости, никаких-то витаминов там не хватало. Каких-то вот именно там группы Б, там их же множество всевозможных. А, С, В, там, Ф, еще какие-то витамины. Я не химик, не изучала биохимию это но вот так чисто своим, так сказать самобытным путем ну и плюс что дают лекции которые в компании вот и вот в чем уникальность этой инновации в том что моментально действует именно туда куда вот именно сейчас необходимо подать какой-то вот этот импульс полезных веществ То есть больная клетка это голодная клетка у нас mm -hmm. желудок у нас желудок попробуй не накормить он устроит такую Бунт в организме, что будет, это самое. Пять дней сухого воздержания я продержала без бунта. Без бунта? Без. Ну, это сила мысли. Я думаю. Ну да, подготовка мысленная была очень серьезная такая. Есть... Я вот когда очень сильно творческим проектом каким-то занята, я не вспоминаю про еду вообще. Угу. У меня в голове, потому что вот все, вот что-то я там строю какие-то не знаю, сцены или еще что-то. А в такой, в обычной жизни, вот пандемия была, делать было нечего, сидели-то дома, я думаю, господи, ну все толстая выйду, выкачусь из квартиры, потому что что приняли без конца и края, вот, но, то есть я к чему, к тому, что желудок всегда будет сигналить о том, что он пустой, а клетка, она не будет давать сигнал пока не заболеет. Да-да-да, клетки уже только боль дают. Уже сигнал боли Но... когда? Да, да, Перфи. уже когда ей совсем плохо. А, да, она уже... Плюс ее же надо чистить периодически, потому что к ней могут присосаться те же паразиты, о которых мы даже не знаем. Медицина, наука, не все паразиты изучены, не угу. все вирусы изучены. Наш коронавирус, который к нам пришел, да? Ну, это, так сказать, репетиция. Неизвестно, что нас еще ждет. Да. Такие глобальные изменения на планете происходят. Я тоже думаю, что Детаем. будет что-то лет на 10 да. испытательное. Поэтому как бы, самое главное сейчас – это действительно иммунитет. И вот именно на иммунитет рассчитаны вот эти вот, э, вот этот продукт. Э, но он не просто какой-то бат, который идет через желудок, потом там э, с помощью ферментов как-то это все распределяется, потом только попадает в кишечник и в кровь, а он моментально, то есть минуя желудок, попадает сразу же в кровь, и получается эффективность на 95%. То есть не теряет ничего. Ну, uh -huh. за исключением того слюны, которую мы сглатываем, она попадает в Но максимальное количество, я сегодня ехала в дороге, я даже забыла, что у меня дрожжи под языком. И думаю, боже, я же положила дрожжи я, я вообще положила ее, положила, я помню, что я положила. То есть она настолько растворилась моментально, что. Ну, не моментально, сколько я там, 30 минут ехала. Uh -huh. вот. И даже не заметила. Вот ну, да. Да, очень здорово. Вот такая тема. Может, вопросы какие-то есть? Или рассказать, какие есть продукты у нас, для чего. Расскажите, они? расскажите. Ну, смотрите, ну, как всегда, это во всех компаниях есть очищающий комплекс какой-то. У, у, -у, -у, -у. у нас это антипаразитарная программа. Именно чистит от 250 вирусов битков, всевозможных с паразитов. Ну, не все изучены, поэтому не все выходят. Но что оно делает? Оно не убивает эти микроорганизмы, не складирует их трупами в организме, а именно создает ту флору внутри организма, вот в клеточном, да, которая mm -hmm. становится для тех чужеродных ну, живых существ mm -hmm. неинтересна, не им некомфортно в этой, в этой mm -hmm. среде. И они её естественным путем начинают покидать. Естественно, не сразу. Они будут бунтовать какое-то время. Поэтому, если делает человек жесткую чистку, если только этот продукт не помогает другими какими-то, у него могут там прыщи какие-то, обострения, если есть хронические заболевания, могут там холики какие-то или еще что-то. Вот. Поэтому мы добавляем сразу же для чистки крови и лимфы следующий да. продукт, он тоже очищает но он уже снимает все аллергические реакции. Это прям новое слово в борьбе с аллергией. Буквально все симптомы вот уходят, которые вот... А что такое аллергия? Это организм дает сигнал, что там грязь, что нужно ее куда-то девать, и он начинает куда-то... Выгружать. ...вычищать. Показывает, сигнализирует Да, это естественный организм, как-то, как это называется, скажем так, естественно, его реакция как самосохранение, uh -huh. как реакция самосохранения. Он не хочет, чтобы его эта мусорная помойка убила, и, естественно, он начинает очищаться. Так вот, чтобы ему помочь, можно кушать то, что снимает эти симптомы, вычищает, помогать ему вычищать. Далее есть, конечно же, продукт очень хороший, это в борьбе со стрессом. То есть у нас самая больная тема – это стрессы. Мы стрессуем от всего. Мы проспали на работу, утром будильник прозвенел, мы можем стрессануть уже, когда проснулись. Mm -hmm. Опоздали на автобус, или там начальник накричал – мы стрессуем. Mm -hmm. Ребенок там что-то не так – мы стрессуем. Яичница сгорела – мы стрессуем. Там, я не знаю, чаем облилась – мы стрессуем. То есть эти стрессы даже незаметные, даже вот не столько мы большие. Мы привыкаем к тому, уже вам. к ним. Да, но организм все равно, любая реакция – это стресс. Это выработка каких-то вот этих кортизола, каких-то гормонов, которые иногда потом тоже накапливаются и разрушать начинает уже организм. Вот. И вот этот релакс у нас есть, прекрасный продукт. Он снимает все эти спазмы, и уже человек на такие внешние обстоятельства реагирует более спокойно. Очень Далее, классно. я уже сказала, витамины минералы. А? Очень классно. Да. Витамино-минеральный комплекс там, где есть э, все антиоксиданты, там порядка 230, что ли, разных антиоксидантов. А что такое антиоксидант? Это вещество, которое помогает нам сохранять как раз нашу молодость. То есть продукт антистарения. Mm -hmm. Кстати, этот витамино-минеральный комплекс его называют Grow от слова рост. Он у нас занял на каком-то международном портале в этом году или в прошлом году. Ну, Голосование там было когда-то. Первое место как иммунозащитник для организма. Из всех компаний там их было порядка 50 тысяч. Угу. Дальше у нас есть мужской и женский продукт. То есть это Power Woman и Power Man, то есть для мучекловой системы мужчины и женщины тоже очень хорошо мужчинам от простатита помогает, что мужчины же такие, они же длинные в этой области, пока женщина рядом их не начнет терроризировать насчет здоровья. Насиловать таблетками. Никак не подвоются. Да. Я своему мужу говорю, сейчас я сделаю с тобой как с котом, когда стригу ему ногти. Вот с ними так приправлю периодически, а то пока топоры из спины торчать не будет, не пойдут никуда, ни к врачу нет. Ни... Да, да, да. Ну вот. Ну и еще, естественно, очень много почему-то оказывается у нас потенции не очень хорошо, оказывается бесплодия очень много, многие люди не могут родить, забеременеть. Ну вот столкнулась я, как раньше не замечала я, У меня с этим было все нормально. Mm -hmm. а, вот, оказывается, есть, особенно у молодых тоже такое, по 5-7 лет в браке, а детей нет. Вот, ну, у нас есть такие результаты, вот, употребляя этот мужской женский продукт. Далее, есть у нас норм, это очень хороший для диабетиков, он контролирует сахар в крови. Вот даже я сейчас покажу, как он выглядит, чтобы вы видели. такие коробочки. Угу. И вот я прям норм достала, видите, он прям э, зелененький, да? Угу. когда его кушаешь, ярко выраженный вкус яблок то есть прям вот такой насыщенный вкус, просто такое ощущение, что яблоко кушаешь, вот, именно вот. и он контролирует сахар в крови то есть у нас диабетики даже с первым типом начинают 37 лет на инсулине женщина жила а, в течение года она ушла от инсулина то есть она кушала продукты постепенно уменьшала дозу ну mm -hmm. сразу, конечно. Ну понятно, да. Но все равно это здоровский результат. Прям да. вау результат. Вот дальше что у нас есть GTS, это для энергии, чтобы энергии было. Но что хорошо, вот особенно в Санкт-Петербурге такой же пасмурный город или такие вот регионы, как Санкт-Петербург, mm -hmm. где солнца мало. Mm -hmm. И вот людям не хватает вот этого витамина D от солнца. Да. И не, не хватает. А у нас гиподинамия еще, у нас не хватает кислорода мозгу, mm -hmm. недостаточно. По домам сидят, опять, опять же, благодаря тоже пандемии, тоже засели все дома работать, да, потому что сейчас преимущественно все в онлайн работа переходят. Да-да-да. Вот. И вот этот вот продукт, он помогает, вот кислород мозгу дает, кислород ему и энергии прибавляет. Плюс он переводит жиры в... Полезные углеводы или, наоборот, углеводы, я уж не помню. Ну, в общем, не, не а, нет, он переводит жиры и углеводы в энергию. То есть мы, которые потребляем, помогает им переработать и в энергию. То есть для похудения. То для похудения или для физических больших. Ну, и для умственных, наверное. Но я от него сплю. Первые, а, тут я его начинаю я через 10-15 минут заступаю. Видимо, в мозг идет кислород, и меня вот как после природы, знаете, на природу uh -huh. съездит и врубает. И все, и потом я час-полтора, и я потом бодрячком. Вот если подремала чуть-чуть. Ну, может быть, оно и без него бы было так же. Ну, вот какое-то такое вот у меня действие. <продукты> mm -hmm. Далее у нас есть, естественно, для сердца, для сердечной мышцы, очень хорошо крепляет стенки сосудов. И mm -hmm. очень хорошо вычищают эти сосуды. То есть вот эти тромбы разбивают, которые есть. известковый налет, холестериновые бляшки. Вот они прям вот размельчаются и куда-то исчезают. Ну, то есть э, потом, когда делают диагностику, в сердца там или еще что-то, сосуды, э, они не визуализируют тромбы. Тромбы, вот, э, бляшки, почему-то ну не визуализируют. Куда вот они взбивали, сказала mm -hmm. я. Я еще спрашивала у врача как-то, говорю, а может это вывести? Она говорит, куда? Это же сосуды. Оно никуда не девается, оно не может никуда выйти. То есть это что можно? Это значит, что оно настолько расщепилось до мягчайших этих, что оно даже не это, не mm -hmm. проходит. Вот. И что еще? Печень. Наш орган самый важный, да, наша фильтр. лаборатория. Который, да, фильтр, который прогоняет все яды, ну или по крайней мере 95-95. 8% ядов всех, которые мы потребляем. ей нужно помогать, она тоже, такой орган, говорят, она не болит, у меня болит, видимо, потому что я бодрина, переболела, и у меня, как бы, это такой очаг для моего организма, я печенью занимаюсь с 15 лет, я пережила, тогда я лохол пила, был такой, там, всякий, холосас, по-моему, такие лекарства, короче, говорить. Но потом, естественно, БАДы, когда познакомилась с БАДами, стала БАДой, и печень для меня такой, я ему доставляю, ей доставляю внимание свою, поэтому периодически... Далее, что у нас для желудка, это желудочно-кишечный тракт, трак, это снимает все от, отравления, спазмы, вот, которые там, гастриты, язвенные болезни, mm -hmm. э, интерфолиты вот, у детей. О, что, что еще характерно, этот продукт не имеет возраста. То есть можно как бурничкам давать, так и старичкам. Это вот диапазон широкий, от 0 до 90 доставить. Mm -hmm. И сколько людей живут, 150, значит до 150, Пусть больше вот. живут. Да. Вот. У нас просто детишкам растворяют в водичке и дают. И тоже вот выводили паразитов, снимали диатезы. Вот эти реакции, да, у вот ребенка, когда он адаптируется к этому миру, у него уже там бывают uh -huh. реакции, Вот все это снимается. Там спокойствие, релакс, развод, чтобы спокойно хорошо спал, без болезни. Не деветдров, как вот моему старшему выписывали, когда он родился в 1988 году. От, от всего. И, одет, ты, знаешь, чтобы спал хорошо. Mm -hmm. к чему, к чему, говорю, приучивают уже с таких лет наркотиков. Да, да, да. Ну да. Вот. А, вот хорошо его потом отменили, правда? Уже со вторым, по у меня уже не было. Не выписывали деветдров. Супрастин выписывали. Да, такие названия знакомые вот. из детства, да. да. Из молодости. Ну вот, в общем, желудок, печень, сердце, я сказала. А, ну вот есть... Что-то еще не сказала. А, есть слайд. Это для костей и суставов. У нас очень много людей, которые все-таки не пошли на операцию. И назначали операцию, там, по суставам там, да? благодаря этому продукту они сняли все симптомы и восстановили пищевые какие-то вот эти изменения, которые у них там были. все это пошло ну в у -у -у. перестало разрушаться у них, и они стали двигаться, ходить нормально. ну и помогательный тоже был стоп, это снимающий боль, ну, это просто антисептик такой и а -а анальгетик. там очень много трав именно снимающих Боль это же фазмированные мышцы, по большому счету. Угу. Для того, чтобы эту боль снять, нужно расслабить. Ну вот, как раз продукты воздействия, как релакс. И... Угу. и у нас есть еще очень э, инновационный продукт прям президент компании, основатель, которого он прям надеется, на Нобелевскую премию его собирается выставлять. Это продукт Brain, то есть э, английского слова мозг, для, клеток, для питания клеток мозга. То есть тут и после инсульта э, восстановления просто практически на 100%, ну, на 99, 98, на 100% на 4. Да? Вот. Ну, восстановление после вот этих вот таких как Паркинсона, умственная отсталость у детей такая, ну, небольшая, неярко выраженная, ну, задержка, знаете, развитие. Угу. А, потом альцгеймера есть такое заболевание что я не, не особо не знаю что это такое но вроде как очень сложно очень тяжелое заболевание а, поворачивает развитие этих заболеваний то есть, по идее такие заболевания как альцгеймера не имеют обратное пути то есть они все прогрессируют именно в ухудшение там теряет память становится неряшливым mm -hmm. а, вот, может забыть дорогу домой там или еще что-то да? Ну, это старческая такая болезнь, но, угу. как известно, у нас же благодаря тому, чем у нас кормят в магазинах, благодаря нашей экологии, тому, что происходит да, в мире, благодаря этому у нас все болезни молодеют. У нас уже да. 30-летние инсультники, инфарктники, да, есть? Да, да вообще 20, 20 с чем-то, он тогда в какой-то год... Два футболиста 20, 20 с чем-то лет э, умерли на поле от инфаркта. Вот это это я что? не помню, в какой год. Два, да, им даже 30 лет не было. То есть это... Стоит задумываться об инфарктах, да. Особенно мужчины. Женщины по выносливе, да. а мужчины, конечно, ну да. на максимум. Женщины природой так созданы нам рожать и вынашивать, и воспитывать. Угу. Поэтому нам такое вот дали. Вот, а диабет тоже молодеет, дети, вон, диабетики. Это все из чего? из того, что вот непонятно, чем кормят. Вот, и еще один последний продукт, который вышел в 2019 году, это бьюти. Это внутрикосметика, мы его так все ждали, женщины. Это именно омоложение клеток изнутри. То есть там коллаген, гиалуроновая кислота и 20 всевозможных растений и трав, которые в одном дрожже mm -hmm. суточная доза. Имеет суточную дозу всех вот этих микроэлементов. Там и клубника для молодости. Я помню, вот я делала в детстве маски из клубники. Так хорошо, прям такая кожа, такая бархатистая была. Вот. Это и авокадо тоже, этот фрукт молодости, и гранат. Это вот все вот в этом бьюти. Вкус, mm -hmm. конечно, больше у него. но вот стоит, стоит его попробовать и даже у нас некоторые делают, растворяют дрожжи, замораживают лед, и потом делают, знаете, льдовые, как Клеопатра ага. же льдом умывалась для омоложения, чтобы сужались эти все упоры. Я Очень сомневаюсь, вареная. что Клеопатра льдом умывалась. У них что, холодильники были в те времена? А я не знаю, это вот из истории, это я же там не была, не видела, но <смешно> прочитано было может быть вот в молоком ванны с молоком вот это я слышала вот это я ну я верю в это как бы а вот в ледяные, я что-то сомневаюсь холодильников тогда не было ну были какие-то там в земле но это не минус градус то есть лед сделать. Есть, да, там ну, вот, это, же, а, это, это же африка это же африка Где-то мама там... прочитала что клеопатри всегда ставили таз с льдом полтора постели ну, это... Где-то это было против... Против... Наверное, против нас травмы. обманывают. Наверное, нас обманывают. Это... Да, либо это течение, либо а у них и... тогда при Клеопатрии интернет был, компьютеры, и холодильники, стиральные машинки, и нас вот в этом обманывают, либо этого льда не было. Где-то, где-то нас кидают. Просто писатели-романисты, наверное, что-то свое добавили. Может быть, да, может быть. То есть, ну, вполне возможно, истории. что и были какие-нибудь там это интернет и электричество и все такое. Там, во всяком случае, у царей королей там, наверное, могло быть. Потому что это... Нам сейчас говорят, что это там в начале 19 20 века изобрели. А на самом деле, скорее всего, это было во все времена. Но, ну, можно. вполне возможно. Сейчас очень много информации новой всплывает, вскрывают и то, что и не 5 тысяч лет назад, и 20 тысяч лет назад что-то было, ну, как ну. Ну, наша... хорошо, хорошо, что они утаить не могут, что всплывает информация, хорошо. Да, да. Вот. Ну, в общем... Вот такой вот продукт инновационный для отличного питания, который позволяет именно моментально и если какая-то есть проблема острая. Угу. А есть, ну, конечно же, если есть хронический организм там 40-50 лет, 60-а, то и 70 захламлялся и никогда не чистился, да. если одна коробочка или одна баночка бадов или одна коробочка нашего драже, она не поможет. Это нужно. Тоже так же горстями, как мы ведрами ели, также да. усугубляли, так и как мы ведрами обратно. Мусор все... Выносить в течение длительного срока, да, согласна. Ну, конечно, конечно. Mm -hmm. Конечно, дет детки у них результаты быстрее, потому что организм еще чистый. Mm -hmm. И у них моментальные результаты. Буквально там две недели, и все, и ребенок почти здоров. Или там паразиты какие-нибудь вышли лишние, и все. Mm -hmm. и и аллергии и прошли, диатезы. Да. да, все это вот быстро uh -huh. происходит, и поэтому, ну, это, это, это очевидно. А взрослому организму, конечно, конечно, нужно прям питаться этим, тем более это клеточное питание, оно необходимо регулярно использовать. Вот. Я тоже использую немножко другую компанию, но с декабря 2019 года э, тоже очень довольна, потому что Волосы от БАДов лучше становятся, кожа становится лучше. Вообще начинаешь выглядеть лучше, настроение, активность. Вот это все, конечно, с продуктами не сравнить. И с, в продуктах реально не хватает. Да? То есть, у меня даже одна наставница, она училась на аюрведиста в Индии 7 лет. То есть такие глубокие uh -huh. познания аюрведиста. И она uh -huh. вот, в компании с БАДами. то есть Потому что на самом деле сейчас даже и травами толком не, не восстановишь и аптека угу. не может помочь, и те продукты, которые особенно в больших городах продают, они там с таким количеством нитратов, химикатов, и от них неизвестно да. польза или вред. Даже, не, даже веганство сейчас э, не дает того результата, который должно давать. Да? Да, у меня, да. меня еще был опыт двух лет э, сыроедения, то есть это фрукты, овощи, угу. два года. Mm -hmm. И у меня за эти два года прошли хронические заболевания. Mm -hmm. Но я могу сказать, что если бы были качественные продукты не просто из магазина, а хотя бы сами выращивали, да, то, скорее всего, этот результат был бы за, там, за несколько месяцев. То есть mm -hmm. очень mm -hmm. много хронических заболеваний проходит вообще от очистки организма от антипаразитки. Mm -hmm. То есть да. практически 80% заболеваний проходит от антипаразитки, потому что паразиты производят очень много заболеваний в нашем организме. Да. Поэтому я за то, чтобы чистить и, и травами, я это всякие травяные антипаразитки делала, проходила курсы специальные, поэтому я тоже за то, чтобы организм отчался. Но вот э, в, в ситуации мегаполисов, не пойдешь действительно mm -hmm. в поле и не соберешь, потому что это надо далеко уходить от трассы, где нет вот этого загрязнения воздуха, чтобы травы были более-менее mm -hmm. чистые. Поэтому для, для мегаполисов это самый выгодный вариант сейчас использовать БАДы из каких-то компаний. И в сетевых mm -hmm. компаниях, конечно, в первую очередь качество, потому что так mm -hmm. как мы друг другу можем рассказывать только о качестве, если да. продукт некачественный, э, не построить отношения между, други, между людьми, то есть не построить этого бизнеса э, человеческих отношений. То есть на одной это рекламе точно. недалеко не уедешь. И это компании Ой. понимают, и я считаю, что во всех компаниях, какие только вот на сегодняшний день есть, э, в них качественная продукция. Первый. Ну и потом риск подделки снижается, потому что чем mm -hmm. больше посредников, да, цепочка посредников, чем больше, тем больше шансов подделывать. Да. А не факт, что литуалевский парфюм приходит к нам из первоисточника. Вот. Где гарантия, что они там где-то по дороге не забрели в другое место? В Дубовке не сделали подвал и не разлили там какую-нибудь... Другую, да, да, в их да, бантике. Да, согласна, согласна. Да. Потому что это же массовое производство, а все-таки французский, вот, допустим, фарфон, да, он всегда был, как он, селективный или какой-то эксклюзивный, все бы, а тут уже прям так масштабно все продается, ну, прям даже вот как-то вот наверное, что-то там подмешивают уже. Да-да-да, да. Согласна. Хорошо да. тогда. Не знаю, вопросов у меня нету. Будем надеяться, что наши слушатели посмотрят. Если не было в прямом эфире, много людей, потом все равно просматривают очень многие. И давай, наверное, тогда скажи что-то в заключение, чтобы пригласи на свой аккаунт, да, mm -hmm. к себе на консультацию, там, по здоровью, по омоложению, кого это интересует. Что-то, наверное, mm -hmm. вот в таком ключе. Ну mm Да. -hmm. Mm -hmm. Ну что, дорогие друзья, я хочу всем пожелать, конечно же, здоровья. Все-таки молодость – это, это не просто какой-то подарок, да? Судьбы, как говорят, что вот она выглядит молодо, это у нее гены такие. Нифига подобного. Гены генами, но следить за собой надо. И у всех шанс есть выглядеть молодо и быть здоровыми. И, конечно же, здоровье – это основа нашей молодости и основа нашего долголетия. И сколько захотим, сколько проживем. Дай Бог! Чтобы ваши старания не прошли даром, но вы старайтесь и приходите ко мне. Я, может быть, я каждый четверг провожу, разбираю состав нашего нашего продукта, прям вот, по типа, рецептурам и рассказывать для чего нам нужна ромашка, для чего нам нужна клубника, зачем нам авокадо, зачем, что нам несет, я не знаю, там тысячелесник или еще что-то, какие вот растения у нас присутствуют. А, то есть тоже очень полезные эфиры. Приходите и если есть вопросы, пишите Елене, оставляйте, наверное, под этим видео комментарии и угу. пишите мне в директ, тоже буду рада пообщаться, uh -huh. ответить. <laughs> ну и всем добра, всем удачи, любви и самое главное, чтобы было больше хорошего. Здоровье, счастье Думайте, в наших нужно. женских руках. Ты уже повтори да. эту фразу, потому что, возможно, что меня опять не будет слышно, я не понимаю, что такое происходит, но вот буду... Хорошо. Да. Наше счастье в наших женских руках. И не только наше счастье, а вообще счастье нашей семьи в женских руках. Да. Да, да, да. Хорошо. Благодарю, э, Ксения, что ты сегодня была у меня в гостях. Благодарю, благодарю. И надеюсь, что это не последняя наша встреча, и будем продолжать дружить домами и делать такие полезные эфиры для наших подписчиков, любимых подписчиков. Хорошо. Да. Спасибо большое, Елена, тоже. будем дружить не только домами, странами. Да. было бы классно. Да, что, да, да. Давайте... Пусть открывают... Все, открывают границы, будем летать. Да, да, да. Хорошо. Обнимаю, все, будем на связи тогда. Все. Пока-пока всем.